Всем привет, на связи Евгений Карташов Пишу небольшой урок по поводу Топлинка да? Дополнительный урок по платформе Топлинк Создание мини-сайтиков, мини-лендингов для бизнеса Смотрите, я вот пообщался с техподдержкой Спросил, какие вышли обновления, про которые стоит рассказать в этом ролике Первое, смотрите появилось более чем 360 разных вариаций дизайна. То есть вы можете найти вот все, что вам может только прийти в голову, любые дизайны уже как определенные шаблоны, которые вы можете задействовать в вашем топлинке. И еще что очень важно и интересно, нажим, нажав, нажав на кнопочку просмотра, вы можете сразу посмотреть, как это будет выглядеть именно на вашем, на вашем топлинке. Это очень удобно и это интересно. А также, кстати, забыл вам сказать Если вы случайно попали на этот ролик И вы не смотрели прошлые ролики По топлинку, у меня для вас есть Интересная новость, у нас на YouTube лежит Целый курс по топлинку Как он настраивается от А до Я То есть мы рассматриваем абсолютно все кнопочки Все странички, все функции Как создать магазин, как принимать оплаты Как делать странички, как делать кнопки Как все красиво оформлять Вот вот все, что вам может потребоваться для того, чтобы самостоятельно Оформить топлинк, не платя никому За это деньги, есть вот в этом Бесплатном плейлисте Вы можете его посмотреть, ссылка на него будет в описании Плюс также, еще есть Для вас специальные условия Вы можете, нажав на кнопочку Таплинк, да, то есть на ссылочку Попасть на вот эту страничку Если вы нажмете на кнопочку регистрации Именно на вот эту кнопочку Либо на вот эту ссылку И введете код Дон Карташов Вы получаете дополнительную скидку На любой тариф, на любой срок Если вы, соответственно, оплатите тариф Плюс важный момент Иногда бывает ситуация, что происходят разные События да, на платформе, то есть дни рождения, Новый год, там 1 сентября, короче, какие-то акции. Они дают вкусные скидки на платформу, там до 30-60%. процентов. Вы можете дополнительно использовать этот промокод, он еще вам даст 10%. То есть это заранее оговорено, вы можете это делать. Поэтому обязательно запомните промокод Дон Карташов, он будет экономить вам ваши деньги, если вы пользуетесь платформой Топлинк. Следовательно, все это я оставлю как ссылочки, вы сможете сюда нажать, зарегистрироваться, все это дело посмотреть. Что еще важно, что здесь есть еще интересного? Добавили анимационные варианты, да, то есть под разные события. Но это больше, конечно же, подходит для магазинов, да, то есть больше направлено на женскую аудиторию. Такие розовые цвета, может быть, какие-то интимные товары, либо это как-то что-то связано с праздниками, там, цветочки и прочее. Не важно, короче, есть такой вариант, можете это все использовать и заранее просматривать, как это будет выглядеть на вашем платформ... на вашем топлинке Что еще очень важного и интересного? Появился невероятно классный и огромный э, топлинг, э, топ что же я говорю, раздел помощи, да, help так называемый Где э, есть огромное количество ответов на вопросы, которые задают пользователи как сделать переход из инстаграма в Там Самые популярные вопросы То есть все, что вам может прийти в голову Все, что мы... Вот, ну, в принципе, я на все эти вопросы ответил в рамках этого курса Обязательно его посмотрите Но также дополнительно есть информация в самом э, да, Вы можете все это дело посмотреть и поискать Плюс у них есть очень лояльный и быстро работающий чат Вы можете открывать, соответственно, чат, писать вопросы и вам будут на них отвечать Важный момент, что среднее время у них написано одни сутки То есть вам не ответят в чате моментально сегодня же Но а, и, так как у вас указана почка, почта в вашем профиле То вам ответы будут приходить на почту И вы сможете также с почты писать ответ в ответ И вы, вам, вы сможете переписываться в рамках почты Это достаточно тоже полезно, я так часто делаю а, Что еще важного и интересного а, Появились дополнительные настройки что именно появилось? Появилась SEO-оптимизация. Что это такое, как это можно использовать? То есть, если вы хотите, чтобы когда вы в Яндексе, к примеру... Сейчас я э, открою в Яндекс. Если вы хотите, чтобы, получается, Яндекс, Google. Когда люди вводили информацию, допустим, там купить цветы, заказать что-то, чтобы они видели красиво оформленное описание. Да, то есть, это вот такое купите, Купить цветы в Москве, доставка бесплатная. Хотите купить цветы в Москве? Компания Русский букет. То есть давайте я просто покажу, как это делать. Вот мы копируем вот эту информацию. Вот, это заголовок страницы. Мы это должны вставить вот сюда. И информацию, что остальную, да, это так называемый description, да, описание. Хотите купить цветы? компании ⁇ компания Русский букет ⁇ Это мы должны вставить ниже в описание. описании. Если вы это сделаете, то ваш топлинг, когда э, он будет проиндексирован, а топлинг хорошо индексируется, и люди будут писать ⁇ Купить цветы Москва ⁇ есть шанс, что вы попадете вот в этот список. Если вы этого не делаете, вы выглядите вот таким образом. То есть ⁇ Купить цветы Москва ⁇ и ⁇ Топлинг ⁇ я специально написал слово ⁇ Топлинг ⁇ чтобы в выборке появились варианты именно сайтов ⁇ Стоплинка ⁇ Это будет выглядеть таким образом. Toplink, там Paper МСК, MSK То есть, во-первых, название, смотрите, не оптимизированное То есть, это не, не, не целевой запрос Paper МСК, MSK, то есть, такое точно никто искать не будет То есть, если вы оптимизируетесь И как доставка цветов в Москве за 24 часа Видите, да, разницу? А, это первый момент И второе, соответственно, а, так как нету SEO-описания оптимизированного Здесь написано обо мне Меня зовут Екатерина, я основатель студии растовых Ростовых цветов Pepper Queen в 2016 году То есть это абсолютно не целевая и не конверсионная информация То же самое касается вот э, грядка Flowers э, топлинг цветочного салона То есть вы видите, да? То есть э, точно э, ваш э, Вас могут найти Через Google, вас могут найти Через Яндекс, потому что э, Топлинка он хорошо SEO-оптимизирован То есть его, он Давайте я просто напишу слово Топлинк Топлинг. И, по идее, нам надо написать э, вот так вот. Сейчас. Так, профиль Ц. Сейчас, секундочку. Так, сейчас еще раз. Хочу вам просто показать, как это работает. Топлинг C. А. Понял. Вот так надо сделать. Сейчас. 1 миллион 440 результатов, то есть Google, как только вы создаете сайт, связанный с Топлинком, он через время его начинает индексировать. Ну Вот смотрите, с вами Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. шок курс крутая наука уже в Одессе, то есть видите, да, он не SEO-оптимизирован. В общем, если вы на про тарифе у вас появляется возможность SEO-оптимизации сделать и поправить вот это вот безобразие. Плюс также на про тарифе вы можете вставлять дополнительный HTML-код, которые вы можете отслеживать там людей по разным параметрам. Допустим, мы на сайте ставили штуку, я сейчас ее название точно не скажу, она более, она как типа Яндекс Аналитика, но она более расширенно изучает аудиторию, и можно сказать, что там, это люди, которые злоупотребляют там, алкоголем, к примеру. То есть это специальный сервис, который глубоко анализирует приходящую аудиторию. Если вам вот такие штуки нужно внедрять в рамках э, топлинка, вы можете вставлять такие коды здесь, они будут работать. Плюс также вы можете изменить ссылку с топлинка на, чтобы был не топлинка, был ваш сайт, допустим там цветы москва.ру. Чтобы это сделать, вам тоже нужно добавить доменная доменную зону, доменное имя к вашему топлинку. Соответственно, на тарифе Биз вы это сможете сделать, сможете это все дело подключить. Но мы это все разбирали в рамках бесплатного курса можете его посмотреть а в целом это все еще раз хорошее интересное обновление крутые дизайны которые точно будут выглядеть сильно лучше чем вот такие пустые странички без оформления вам точно не надо никому платить за оформление потому что на мобильной версии все дизайны выглядят очень хорошо то есть вы можете это все дело проверить по дизайнам. Да, то есть все расширенные Дизайны на мобильном телефоне выглядят очень хорошо. То есть вам ничего, ничего лишнего делать не надо. Рекомендую использовать именно бизнес без тариф, да, то есть бизнесовый, чтобы вы могли оптимизировать топлинг под ваш домен, то есть, чтобы вы могли прикрепиться к вашему домену И обязательно используйте SEO, потому что по SEO к вам тоже будут приходить люди, особенно если у вас топлинг работает там год-полтора у вас на нем множество страничек, то вы можете добавлять SEO-оптимизацию на каждую из страничек. Ну, допустим, у вас основная страничка — это «Цветы Москва», плюс дополнительные странички, допустим, там «Как, как купить цветы» или там «Доставка» и прочее. То есть все эти страницы вы можете SEO-оптимизировать под запросы. И ваш топлинг каждая из ваших страничек, она будет находиться... В поиске и тем самым вы можете получать дополнительный трафик про который вы ранее не думали даже поэтому это очень интересно полезно и это точно стоит сделать потому что это бесплатно то есть вы это делаете один раз но я имею в виду SEO оптимизацию вы делаете один раз а в целом все наверное что я хотел сказать по топлинку еще раз напоминаю ссылочка для регистрации есть у вас под видео Используйте промокод Карташов. Вы можете его использовать множество раз То есть Каждый раз, когда вы хотите оплатить Вы можете его использовать Он каждый раз вам будет давать скидку 10% Если она у вас сразу же не срабатывает Сделайте паузу на 10-15 минут Попробуйте еще раз Если вы ранее не регистрировались на платформе И у вас нет профиля Обязательно регистрируйтесь по этой ссылке чтобы, за вами, чтобы вы могли использовать промокод В целом это все Если есть вопросы, пишите, задавайте Под этим роликом если какие-то моменты непонятны, пишите. Будем записывать дополнительные ролики, чтобы разобраться в этой платформе. Все. Спасибо за просмотр. Лайк like видео, подписка на канал, регистрация на платформе. Все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.